привет друзья мы приветствуем вас на канале капитан герман и у нас сегодня будет выпуск посвящен рыбалке но ну, не просто рыбалке, в каком виде мы ее делаем обычно а какой полноценный полноценный у нас есть э, некоторое новшество вот у нас стоит рядышком лодка на которой находятся наши друзья соб, собственно эксперты, эксперты в рыб... рыбной ловле, да. и вчера мне показали, как нужно добывать то, на что ловится рыба. И сейчас мы едем это делать самостоятельно. Но как это было вчера, давайте посмотрим. О, как завернул! Но прежде чем мы будем ловить, давайте я сделаю небольшую предысторию. Итак. Что же мы будем делать? У нас есть сеть, которые ловят рыбу в Панаме. То есть, это большая сетка, которая по кругу э, обернута грузками. И в середине идут лески, которые, собственно, эту сеть закрывают. То есть, сетка бросается в развернутом виде. И когда вы тащите за центральные веревки, то вся эта конструкция собирается в такой цветок, и внутри которого находится рыба. Какую рыбу мы будем ловить? Ловить мы будем маленькие сардины, которых здесь много, и они являются любимым блюдом паргороха. роха А это, собственно, паргороха роха красный окунь или Red Snapper. Очень вкусная рыба. Так вот, она любит маленьких сардин. Чтобы добыть сардин, нам нужна сеть. Это тот способ, которым ловят рыбу здесь, в Панаме. Мы пройдемся по всем, по всей цепочке, и вы посмотрите, как это делается. Ну что, теперь давайте ехать на рыбалку. Нам наш друг покажет, как это делается. Я покажу тебе, как если Да, я хочу Yes, yes, I want to practice. Cool, look at <laughs> This one is like feet. Usually it's a bit harder to practice with this big Oh yes. Where we are going? Uh, to the petrol station. Ah, okay. You turn off the engine and we go with that. Ah. Uh -huh. We don't want to make any noise. This is why we lift up the engine because uh -huh. the noise scares them away. Usually they can swim in like circles. Just let them get off the reef. No, you don't want to throw it. Not too on rocks, and not on wood, and not on. Just uh, on the surface. If it is a deep, seaweed, it's much better. Seaweed and a, a the bit edge of. Is, is rocks. I already remember them totally. And usually they are close to the mangroves. Uh huh. Now here usually there is a, a little bit, and the other side there is more. What I do? Look, I connect it in here. Uh huh. I'm starting to take them. Yeah, like a normal, like, like a, normal a line. Rope, yeah, and I keep it like that. Like, uh -huh. first I need to stretch it to the end, hold it like it's a rope. Do another one. It so doing like a mooring line. Yeah, just regular. Uh, yeah, but the thing is, you need to stretch it before. Uh huh. I will show you after I'm. I'm uh, uh, doing my first cast. Then you will see that you need to organize all the weights down and all the ropes to be organized. Because if there is one rope from the outside taking one of the, ah, the other the, ones, it will not open. Uh huh. Okay. Now let's look for sardines. And usually if you want to see good, and I forgot to bring them, it's the polarized glasses. Yes, me too, I have it, but... Then you can see the best. Yeah, yeah, yeah. Now, what I do? There's a few ways. There's a way to take it with the hands. The simple ways. I take one from my mouth, one in here. And when I see some target, I'll show you. Just let me make sure that I don't throw for nothing. Go there. That's a small uh, laser fish. You see him? It's very big. Can you fill up the water a bit? Yeah. Put him the back It's so hard to see them. Uh -huh. But now, it's hard to see. Because it's hard to see, maybe they are back, I don't know. I thought that would be fine. I think fine for it, for it I <решивания> ну что теперь вооруженные знаниями мы попробуем сделать это самостоятельно так как чужой улов это чужой улов а нам нужно сделать все с самого начала тем более бросать сеть это такая задача не очень простая нужно немного потренироваться Нам понадобится вот этот длинный шест. Держи. Муго, правильно. И нам понадобится вот. Ну, вот мы и приехали. Покажи свое мастерство. Чему ты вчера научился? Поверишь, там кто-то был. О, волна, волна. Опачки. то нам волна не нужна. Странно. Ты просто тренировочный раз скинул? Или ты думал, что там может быть рыба? была рыба Сейчас, она это даже есть здесь Вот Несколько штук Я вижу одну, да Ой, вон еще Да, да, их нужно Воды сюда срочно Она сейчас офигеет. и геет Ааа, щекочек меня Поймал? Сколько? Три? Скоро. Несколько, но я сейчас буду ловить серьезнее. О, вот сейчас красиво кинул, только немножко. Ну. Крадемся. Крадись, крадись. Вот это ты сейчас хорошо кинул прям. Ну, там закупаться. все. Не дай воды больше явно. Давай скорее ведро воды. Ну, это их мало, надо ну, еще. был ну, хороший заброс. Да. А. Охота на карасей. Я ну что? Я там уже несколько выловила, остальное сейчас А снять. ты возьми плоским ведром, ему будет неудобно. удобно. Неудобно? Нет, им черпать неудобно. <laughs> Я уже устала. Охота, охота. Охота, охота, вон они, что мелкобой да. а, <соспит> Наступила на карася. Не густо, но восемь. Давай, валивай. Ну а теперь вот на этих рыб мы будем ловить больших рыб. Тут еще штук пять плавают. Да, еще за тобой они коварные плавают. <соспит> <Вау>. <соспит> Идальго <соспит> дель мар. <соспит> Давай. А вот это мужское занятие. Вот так вот на фоне работающих людей. Просто, офигевший. Согласен, офигевший. Но время не ждет. Мы сейчас прямо с жару свежеприготовленных карасей, да на карася. Сейчас секунду, давай бы мне. Так, все, и ожидаем. В данном случае мы не вешали грузок, потому что на поверхности иногда и на не очень большой глубине плавают очень большие и вкусные э -э -э. рыбы. И вот их мы хотим сегодня изловить. Есть у тебя предчувствие вкусной рыбы? У меня уже есть вкусная рыба. На самом деле прикол здесь совершенно не в том, что нам нужна рыба, хотя это тоже по приколу, а в том, что сейчас у нас вот такой закат. А это очень красиво. Видите, сколько мусора. Сейчас поменялся ветер, и он дует оттуда. Обычно здесь, когда ветер с той стороны стой, то мусора в марине нету. Но, к сожалению, сейчас вот всякие палочки, всякий хлам. Но это слава богу крайне редко происходит. Ну что, как твоя рыбалка? Моя пока никак. Есть технология, которая позволяет мне <смех> ловить. Вот так и рыбачим. Как? Технология. <смех> О господи, мамочки. Все? Мне кажется, я не очень жестокий, правда? Ну это хотя бы Нет. быстро. Кровища, все эти Это такая крупная рыбка. Прямо хороший А У меня сорвался такой только что. Сейчас я тебе его поймаю. Сейчас я тебе его поймаю. О. Как зацепился. Ну он, смотри какой. Я вижу большой. Прямо неплохо. Прямо сегодня будем персиковать. Иран! Yes. Ес! <смех> Это такой хорошенький. Вкусный. Это он в зоопарк пришел посмотреть на животных. Это у нас удиный рыба, рыба поймалась. Ой. Давай, давай, ее сюда. Ой е! Yeah. Да. Это <смех> хорошо. Маленькая. Сади, клади ее. Сережа. О, еще один крупный карась, гельянтика. Еще один парк гороха. Это. Ах. А. Прямо хороши. Смотри, какой большой. Хм? ну что еще одного? да я думаю хватит короче пришло время готовить рыб между прочим вот это наш сегодняшний улов три карася и сейчас мы их будем приканчивать а кто у нас здесь пар гороха Ну что ж выглядит красиво а это приготовила у нас диночка А и салат. И, и энд салата. А еще у нас вот такую красивую лампу сделал Дина. У нас теперь здесь живут ракушки. Это перламутр. Ракушки. Перламутер. Mother of Pirl. Давай, гата, а то я сейчас тебя ждать не буду. Так не жди, ешь. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, пробуем салат? Или рыбу. Mm -hmm. <laughs> рыбу. вы соус? Sí. У меня будет без соевого соуса, но зато с лимоном. Это лайм. Ну, здесь они называются лимоны. Кон лимон. Тоже будет рыба с лимоном, а рис с соевым соусом. На здоровье. Ну что, давай пробуй рыбу. вкусная Вкусная? Mm -hmm. Парго рохо. А у нас вот есть маленькая. Это, наверное, Паргиту Рахито. Так, друзья, приятного аппетита. Ну что, друзья, наш рыболовецкий выпуск подошел к концу. Пишем комменты, заходит ли вам такой контент или не заходит, как вы знаете мое отношение к рыбалке ну такое себе, но здесь у нас есть процесс, есть какие-то знания э, не ради результата а ради процесса, что-то новое, чему можно научиться лайк, коммент э, подписываемся естественно, обязательно проверяем подписочку, потому что половина зрителей не подписана проверяем колокол и до встречи в следующем выпуске Пока!